Приветствую вас, друзья, на моем канале Валентина Синема Двадцать 27 марта 2023 года на верхнем кошельке видим баланс на этом кошельке 107 224 монеты. Структурный баланс под этим кошельком более 20 миллионов. Кошелек стоит в холде 441 день. За это время две 92 100 монет призм. Конец зеленой зоны 29 марта 2023 года. За 27 марта кошелек добыл за сутки 884,4%. Монеты призм. А за сутки вся ферма добыла 8697 монет ПЗМ. 28 марта верхний кошелек в холде уже 442 дня. До конца зеленой зоны остался один день. За эти сутки кошельком добыто 893 11 центов монет почти на 10 монет больше, чем вчера. А за весь период уже сгенерировано 93 015 монет ПЗМ. И за сутки всеми кошельками сгенерировалось 8782 монеты. 29 марта. Первый мой кошелек вошел в красную зону и его максимальная добыча стала всего 212 монет в сутки. Поэтому он переместился в списке по убыванию парамайнинга в сутки на десятое место. Вот на этом графике мы видим, что с первого дня и до конца года кошельки в холд периоде добывают монеты по незначительной нарастающей. На этом графике мы же Видим. Скачки. Первый скачок в моем случае это с 893 монеты в сутки до 212 монет в сутки на 443 дне холда. Далее будет опять рост и следующий скачок. Это же мы наблюдаем и в калькуляторе. При балансе 107 224 монеты ПЗМ, при 20 миллионном структурном балансе этот кошелек за первые сутки добыл всего 13 монет 79 Сатошей. За пятнадцатый день он добудет двести двадцать одну монету ПЗМ. А на 365 день 43 782 монеты ПЗМ. А вот после года до красной зоны парамайнинг разгоняется почти до 18% в сутки. И с моим балансом при таком структурном балансе до 893 монет в сутки. Это самый выгодный период в холде для парамайнинга. Есть три решения, что делать после того, как кошелек войдет в красную зону. Первый вариант. Делить кошелек и продолжать дальше парамайнить, так как добыча с 212 монет ПЗМ однозначно опять начнет расти с каждым днем до следующего скачка. Это я проэкспериментирую вот на этом кошельке. Сейчас он в списке стоит первым. На балансе 109 076 монет ПЗМ. Структурный баланс под ним 12,5 миллионов монет. Добыча в сутки 29 марта 850. Восемь монет. Переход в красную зону будет 6 апреля. И, конечно же, я запишу ролик с результатами. Второй вариант: разделить монеты на два кошелька, оставить на балансе до 109 999 монет призм в холде еще раз. Остальные монеты обменять на фиат. Обменять можно на любой из этих бирж на CoinMarketCap или через P2P своим знакомым. В ближайшее время я покажу, как это сделать. Но выгоднее всего использовать монеты призм как обеспечение для балловой системы лояльности ПЗМ в своем бизнесе, то есть делать скидки на свой товар или услугу, используя монеты призм, а не пустые. Ничем не обеспеченные баллы. Третий вариант разделить монеты на два кошелька и оба кошелька поставить в холд еще на один круг. Для этого заходим в ноде в кошелек и видим 107 224 монеты, которые участвовали в начислении парамайнинга. Плюс 176 монет, которые напаромайнились до пойманного первого блока. Поэтому в кошельке показывает на балансе 107 тысяч 400 монет. В холде кошелек 443 дня, структурный баланс 20 миллионов и на парамайнинге 93 509 монет. Нажимаю в ноде отправить призм. Ввожу сюда адрес кошелька, на который буду переводить. Сюда вставляю перевести только одну монету. Сюда вставляю парольную фразу от кошелька, с которого отправляю монеты. Теперь нажимаю «Отправить призм». Одна монета отправилась, а сгенерированные монеты с парамайнинга перевелись на общий баланс, на котором стало 200 910 монет. Количество дней в холде равно 0, но кошелек продолжает форжить и генерировать блоки. Теперь, чтобы на кошельке осталось 109 999 монет, нужно Оставить на нем 110 тысяч девять монет, так как спишется комиссия за перевод 10 ПЗМ. Нажимаем на этом кошельке «Моя бухгалтерия». Тут полный отчет по моим транзакциям в этом кошельке. 29 марта. Вывод. Одна монета ПЗМ. Комиссия 0,5% равно 0,5%. 0,05 ПЗМ. Перевод с парамайнинга на баланс 93 510 монет. Вывод 90 901 монета ПЗМ на новый мой кошелек. Комиссия за вывод Десять монет ПЗМ. Двадцать седьмого марта был сгенерирован блок, поэтому после деления кошелька двадцать девятого марта этот кошелек получил уже тридцатого марта статус в холд периоде 0,68 дня и занял в моей ферме двадцать шестую позицию по максимальной добыче монет в сутки. Обратите внимание на кошелек ниже. На его балансе тоже 109 999 монет. Но структурный баланс под ним чуть больше 109 000 монет. И суточный парамайнинг 14 монет в сутки у него стал только на двадцать третий день холда, а ниже под ним стоит кошелек, на который я перевела девяносто тысяч девятьсот одну монету. Этот кошелек не поймал еще ни одного блока, поэтому он еще не в холде. Теперь зайдем на Coin Market Cap двадцать марта, курс на ноль, целых ноль семь шестьдесят Вот мы видим график ноль целых ноль-ноль. Двадцать семь шестьдесят пять умножаем на девяносто тысяч девятьсот монет. Равно. Если бы я сегодня вывела на биржу монеты и продала их, то заработала бы двести пятьдесят один доллар тридцать четыре цента. Но я решила не продавать монеты, а разделить их на два кошелька и оба их поставить в холд период на следующий круг. Еще раз на 450 дней. Моя цель увеличить мощности своей фермы для майнинга за счет парамайнинга. Через 15 дней оба эти кошелька будут уже добывать по 221 монете в сутки. Можно было бы подождать еще пару недель, дождаться, когда на парамайнинге будет добыто не 90 тысяч монет, а 110 тысяч. И только после этого разделить на два кошелька, чтобы поставить в холд на второй круг. Но я решила не увеличивать второй круг на этот срок. Поэтому добавлю на этот кошелек еще монет до 109 990. 99 монет. Какой вариант выберете вы, это будет зависеть от ваших целей и ваших решений. Всем удачи! Изучайте технологию блокчейна призм и его преимущества перед другими криптовалютами. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, пишите комментарии. С вами была Валентина Синема 2.